всем привет, на связи мистер офицер. мы продолжаем играть в игру шайдахов за хамрайдер, играем ларочкой, добрались мы в поисках пещели сундучка до этого, безусловно красивого и старого корабля который тут, тут в пещере что-то забыл, вопрос как он вообще сюда попал, очень и очень странно все это дело, но давайте на него все-таки попадем, а прежде чем попасть я думаю нужно посмотреть что у нас тут в воде есть, есть ли вообще что-то вкусное может быть что то есть так я вижу там какая-то вот фигнюшка есть так это трава да так, я понял парка у нас травоядная так там тоже трава что че серьезно никакой вкусность не попали причем до той травы нам вообще никак не добраться, да? О, -о, О, ящички есть. Так, это уже интересно. Значит, если будем там, то обязательно надо за ящичком сходить. Я понял. Так, с ускоряемся. Подожди-кась. Нифига ты Супергерой Так Давай Так, теперь нам Влево, походу, да? Держимся Че тут летучие мыши, а? Не могут Гуманиться Возможно, это путь внутрь Так, возможно, я согласен Давайте посмотрим вообще, что тут есть. Есть тут у нас. Такая хрень. Так, туда Площадки надо. Площадки будет... на стреле прикреплен фульканет. Прыгнуть туда надо будет. Так. Здесь что-нибудь еще есть? Э... Площадки на стреле прикреплен фальконет. Да ладно, ладно, согласен. Так и есть. С тобой не Площадки поспоришь. на стреле прикреплен фульканет. Дожди с фальконетом что тут есть вот дверка какая-то давай давай давай давай давай опа так давай чуть, -чуть плывем фальконет фальконет помощи фальконет. помощь фальконете площадке на стреле прикреплен фальконет. Да Это успеем этот фальконет чесать. Понюхать под... В смысле тебя уже штурит? Тут там, давление? Я ж только нырнул. А Ты то какая-то дичь происходит. Что за место тайное такое а -а -а, что это, чтобы мы сюда не доплыли я все понял Тут мы вроде как-то можем сюда попасть а -а -а, прыжки что прыгать так ага нет надо было просто поразить лара что то мы с тобой не то сделали давай давай е, -е. нужно повернуть стрелу чтобы добраться до ящика повернем так а тут на фок мачте можем... есть лебедка Не, смотрю мы можем получается туда забраться зачем-то просто зачем Интересно. Но На меня есть лебедка. Так, иди со своими мачтами. Так, что это нам даст? черт не двигается. И тут дымс, и несу дымс. Нужно так. повернуть стрелу, чтобы добраться до ящика. Спасибо за подсказки, но. Я понял. Спустись ты Я увидел куда это можно зацепить? Э. А что это у нас лара не подвязывает это все дело? Можно ведь было бы На подвязать? фок мачте есть лебедка. Странно, очень странно. Подожди, вот сюда можно прыгнуть зачем-то. На фок есть лебедка. Или мы тут быть? Так, вот она, чё? Отлично. На фок-мачте есть лебедка. Mm. X. Поплавать, да, можно. Все. Так. К площадке на стреле прикреплен фальконет. бла бла К площадке бла. на стреле прикреплен фальконет. Ничего не слышу и ничего не знаю. Чего никому не скажу. К площадке на стреле прикреплен фальконет. Вверх или вниз? Вот в чем вопрос. Куда нам теплее-то К площадке на стреле прикреплен фальконет. А, это мы там дверь открывали, да? Ну да. Тут мы ничего такого не обнаружили. Ладно, я понял. Зря мы сюда снова вернулись. Давайте вверх поднимемся, посмотрим, что у нас там есть вкусного. А тебя вот там фальконет один в воздухе. Площадке да? на стреле прикреплен фальконет. Так, давайте вот эту подвигаем. Может быть, она заработает. О, -о, -о, О. Да подожди ты О, -о, О. Там же можно раз... На фок матча есть лебедка. А это че? А. На фок матча есть лебедка. Хорошо, что есть лебедка. Так. На фок мачте есть лебедка. Так, ну там надо как-то, я не знаю. Есть На гадость. фок мачте есть лебедка. закрепить а как вот сюда подняться интересно так. может мы можем как-то на эту хрень подняться еще скорее всего на ящик нам надо было подняться Давайте попробуем. на фок мачте есть лебедка э, все да а как я тогда запрыгнул вопрос На фок мачте есть лебедка. Так, моя не понимать пока что. <Слышко> да что ж ты, Лара? Ну что, что творишь? ай ой ой так, давай опять выпрыгивай отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй, так, поднимемся чуть выше. Я понял, не надо было выше. Так, корабкаемся сюда имс. здесь мы сейчас что мы на сделаем на фок мачте есть лебедка угомонись так подняться надо повышено на, повыше. на фок мачте есть лебедка выше блин где тут это было место Серьезно, придется сюда прыгать, чтобы подняться выше. Потеряешь, чтобы приобрести. Интересный закон. Так, ладно. Держись. Нужно повернуть стрелу, чтобы добраться до ящика. Я повернули. Нужно повернуть стрелу, чтобы добраться до ящика. Так. Тут мы можем добраться. На фок мачте есть лебедка. Нет, мы не можем. Бег. соединяли, соединяли. Да не высоединили. О, -о, -о да ладно, он что-то хочет тут делать, да? Все-таки. Нет? Вообще бесполезно. Так, там мы что-то Нужно повернуть стрелу, чтобы добраться до ящика. сложно а мне так мы здесь не допрыгнем хотя я не знаю что делать блин тут есть мачте есть лебедка мы можем вертеть, да? есть, мы можем вертеть но эта гадость больше туда никуда не хочет вертеться, да? Все, да это все на что ты способна блин в эту сторону не хочет крутиться паразитка так а так у нас получается эта хрень где-то здесь висит тогда вопрос как нам куда запрыгнуть На, На фок пушку. мачте есть лебедка. Я не понимаю. На фок мачте есть лебедка. На фок мачте есть лебедка. На фок мачте есть лебедка. Понятно, что есть. Так, вот здесь надо как-то сюда забраться, нет? Нет, не сломает. Так тоже не сделаем, да? На фок мачте есть лебедка. полезно Так. Каким образом мы должны это все дело отпустить. Вот. Каким образом? На фок-мачте есть лебедка. Пока я понять не могу. Странно. Очень-очень странно все. допустим я перережу это все дело наверное это чтоб тебя спрыгни что это дало да ничего Здесь только так мы магион, и больше ничего не магион. На фок мачте есть лебедка. Лебедочка, лебедочка, лебедочка. На фок мачте есть лебедка. Не понимаю я, я не понимаю, как ее достать-то все это. Нужно повернуть стрелу, чтобы добраться до ящика. Давай, стрела, поворачивайся. Но нет, видишь, не хочет она. Сломана. В принципе отсюда мы типа должны допрыгнуть. Якобы. Я не знаю, как это надо делать. Давайте попробуем. Не допрыгнули. Я не знаю, вообще мы можем допрыгнуть? Так, нет. Блин не ну это бред просто шикарно так ладно через эту дверь пойдем к мачте есть лебедка есть и есть Это хорошо что есть Но я туда не могу добраться вот в чем беда может быть нам сюда может быть нам сюда на фок мачте есть лебедка. А, сюда конечно эм, походу реально сюда держись лара лично вот она что, вот она как все было Ломай этот механизм нафиг. Вс ⁇ слишком далеко. Не дотянусь. Вс ⁇ Бы. Так. Вот прямо этот. Пиратка. Елки зеленые. Тут что, еще, еще выше можно куда-то утепать. Офигеть. Должен быть способ повернуть стрелу, чтобы она оказалась перед ящиком. Конечно же. Так, давайте попробуем тут подпрыгнуть вверх. Так. Должен быть способ повернуть стрелу, чтобы она оказалась перед ящиком. Не, выше мы уже явно не залезем здесь. Блин. Это, конечно, классно. Так, если мы туда прыгнем, мы и нафиг разобьемся, я думаю. Уф. Давай, тут спрыгни, пожалуйста. Так. Давай чуть-чуть. Держимся. Должен быть способ повернуть стрелу, чтобы она оказалась перед ящиком. Так, все верно. Наверное, в этом направлении нужно двигаться. Нет Сейчас. места. Ничего Ой. не могу взять должен все. быть способ повернуть стрелу чтобы она оказалась Оставим перед яйцами здесь деньги значит жаль так вот здесь надо разбег <гас> держимся и по веревочке так. надо покачаться -то. кач, кач, кач, кач. Что за кач перекач. О, вот она что. Так. Отлично. Так, а здесь мы что можем сделать? должен быть способ повернуть стрелу, чтобы она оказалась перед ящиком. На судя по всему, должен. Так, давай повернем, что. Механизм клинила, походу. Теперь все окей, да? Давайте глянем, куда она. Так, а если нам вот так вот? Вот же, прям перед ящиком. Окей, я заклинило. Классно. Вот это мне нравится. Так. Блин, да шо ж ты не допрыгнула. на ведь допрыгнуть там вот даже белым помазан Тальком. чем? Так. Еще одна лебедка есть на Бизань-Мачте над каютой капитана. Ну, есть такая, да, я знаю. А... Так, тут опять белым помазано. Так, а это что за хрень? Как нам туда? Мы, типа допрыгнуть должны или что? Я что-то не понимаю. Ух, ё. так, можно без кисти остаться. Понятно. Единственное, давайте это отломаем. Осталось узнать, что хранил капитан. Боже ж ты Так, нам нужно вот так вот сделать и съехать. Фу, да. Это было непросто. Хотя было просто. Записка капитана. Мы недооценили туземцев. Хитроумные ублюдки. Рассказали нам про пещеру, полную золота, и привели нас в западню. Там было полно чудовищ. После ожесточенного боя нам удалось их отбросить. Те, кто выжил, погрузили на корабль все ценности, которые удалось найти. Наверное, в ходе боя стены пещеры ослабли. И когда мы пытались выбраться, они обрушились. Я даже сейчас слышу, как они раскапывают завалы. Вот так вот. Нельзя брать то, что не ваше. Понимаете? Нельзя. Но я возьму. Ломай! <с numbers> так, ну тут чем мы еще можем? Ну да, вот это вот... Потрясающую штуку исследовать. Дыхание крокодила 2 еще сильнее увеличивает время, Пора которое вара может провести под водой. Ой, не к добру это. Выход должен быть за храмом. Так, а тут-то чем мы должны были найти? Что-то вообще плохо все видать. должен быть за храмом блин то место мы так и не попали да с вами давайте это исправим опять карабкаться да а что поделаешь такова наша жизнь надо подумать как туда попасть Все напрасно. Так. Ты ее? Ну Костю, давай, давай, давай, спускайся. Да что ты не спускаешься? Да как тебя еще? Туда отправить алё да я хочу вниз забавно выход должен быть за храмом согласен могли бы сюда кого-нибудь закинуть нас мог бы укусить ржавый меч Оружие проржавело, но даже при этом видно, что оно высокого качества. Скорее всего, его выковали в Толедо. Этот город славится своими клинками. Mm. Классно. И ладно. Круто. Выход должен быть за храмом. <зас> а, за храмом, за храмом. Так... Ради этого сюда перлись. Ради выхода за храмом. Давай, Лара. Я знаю, прыжочек нужен. Выход должен здесь. быть за храмом. Так, я понял, нам нужно вообще выходить отсюда. Ясненько, понятненько. Так, вот здесь выход. Поп, поп, поп. А, фу, мы живы. Это самое главное. Ну что, я предлагаю найти этот огонек. Блин, не найдем мы его тут, это он в другом месте походу. Выход должен быть за храмом. Так. Убегаем, убегаем, убегаем. Я. давай давай давай пробирайся сквозь все это дело и вот он вот он наш огонек куда мы сядем посмотрим на навыки где у нас тут этот прокудилий навык Чтоб понимать, где он находится. И было бы вообще ништяк. А, вот он у нас, да? Дыхание крокодила 2 Увеличение длительности задержки дыхания под водой сочетается с дыханием крокодила. Круто. Не знаю, зачем он нам нужен. Тогда вот этот, если у нас уже этот изучен. <с> Интересно, давайте старая стая ревунов, что ли, изучим? Или это на намек на то, что нужно вот это изучить? Или пока не стоит изучать, потому что если мы сейчас изучим, нам возможно не будет хватать из-за этого, то что это не будет действовать. Ну в общем вы поняли, давайте пока не будем этого делать и остановимся вот здесь вот на этом местечке. Если вам понравился сегодняшний ролик, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и нажимайте колокольчик. С вами был офисерк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока.